Вкратце скажу, что это у нас такой приключенческий экшончик с элементами выживания, друзья, где нам предстоит э, пожаловать в Швецию 1980-х годов, где местное население бесследно исчезает, а по дорогам рыщут неизвестно откуда взявшиеся машины. Нам предстоит исследовать огромный открытый мир, чтобы раскрыть тайну вторжения, выработать тактику боя и нанести ответный удар по захватчикам. Главная наша задача будет выжить в этом, э, так сказать, э, новом для нас мире и не помереть. Ну что ж, настроечки я для себя вроде настроил, ребятки, по своему, так сказать, усмотрению настройте под своей конфигурации ваших компьютеров и вы. Ну что ж, давайте приступим, начнем уже новую игру, мне уже не терпится посмотреть, что же она из себя представляет. То есть, настройки здесь, в принципе, достаточно простые. При начале, допустим, при том, когда мы начинаем новую игру, нам э, дают возможность выбрать нашего персонажа. То есть мы можем выбрать как пол, э, так и тип персонажа. Ну что ж, естественно, выберем мужской. Э, такой до достаточно э, классический типаж, наверное, будет у нас так. Э, персонаж э, можно выбрать из нескольких вариаций. Как видите, у нас меняется именно лицо. Ну что, оставим какой-нибудь, ну вот такой, например, да, я не знаю, очки бы как-нибудь ему снять, посмотреть ему в бесстыжие глаза, но, к сожалению, этого я сделать здесь не могу. Ну давайте вот такого вот выберем, такого пухлощекого а, паренька, который и будет спасать, а точнее выживать в этом мире. Цвет кожи оставим какой есть, а, начальная одежда военный. А... Ну вот этот стипаш мне более всего подойдет, чем-то похож на какого-то нашего русского поп-артиста Ну да ладно, так, давайте-ка еще подберем ему стиль Я так понимаю, это у него меняется прическа, перчаточки Ну вот этот стиль с такой вот с повязочкой с перчаточками мне больше нравится Так что давайте его и оставим в коричневой куртке, погнали! Кто может присоединиться к текущей настройке игры, позволяет присоединиться любым игрокам. настройку можно изменить в любое время в меню многопользовательской игры. Я так понимаю, что к нашей игре могут присоединиться наши друзья-товарищи, и мы сможем с ними за замутить какой-нибудь кооперативчик. Ну что ж, начинаем! После Второй мировой войны Швецию ждал экономический подъем, обусловленный тем, что стране удалось выйти из этого конфликта невредимой. Однако цена нейтралитета оказалась высока. Неготовность к войне заставила шведов идти на сделки с Гитлером. Чтобы больше не попадать, в, не попадать в такую ситуацию, новообретенные богатства Швеции были направлены на так называемую тотальную оборону, способность защищать границы и обеспечить безопасность мирных жителей. В последующие годы Швеция активно увеличила военный бюджет, не забывала при этом готовить население к Вторжение с востока, которое оказалось все неизбежнее Все жители, мужчины, женщины, дети участвовали в учениях на, на случай военных действий Четко знали, куда бежать и что делать Когда раздался звук сирен, и звук сирен И самое главное, они были готовы сопротивляться Чтобы не случилось Вот такая вот предыстория Так, ну что ж, пропускаем это дело где-то на восточном побережье Швеции, 14 ноября 1989 -го года, вы вместе со своими одноклассниками проверили несколько, провели несколько дней на архипелаге вдали от цивилизации. По возвращении в вашу лодку внезапно обстреливают с берега э, реактивными снарядами. Вы не знаете, кто мог стрелять и так далее. Ну что ж, на паузе можно будет почитать. Итак... Собственно мы и появляемся, рассвет здесь небезопасно, поблизости есть дом, возможно туда удастся найти, там нам удастся найти помощь. Рассвет, обащите дом, чтобы найти что-нибудь полезное. Так, в общем мы оказались на каком-то берегу, по кустам думаю шариться смысла никакого нет. Принцип данной выживалочки мне предельно прост и понятен, так как и здесь связано все не с окружением. А с явно э, понятными предметами, полезными, которые находятся на ключевых объектах. То есть в домах, в автомобилях и в прочих вещах. Ну что ж, давайте э, обыщем, так сказать, да. Так, тихо. Мне кажется, я слышу какие-то звуки странные, непонятные. Качельки, но здесь нет детей. А почему же они качаются тогда? А, это, наверное, от ветра. Так, давайте проверим здесь. Фона... Мне бы света побольше, нет нигде, у ни у кого света, огонька не найдется, ни у кого. Что, я само с собой разговариваю, тут же нет никого. Алло, есть хозяева дома? Похоже, никто не отвечает. Тишина какая-то подозрительная. Так, ну что ж, заходим. Возьмите фонарик. А где он? Вот это фонарик, да? Нет, фонарик мне на самом деле сейчас пригодится очень сильно. Мне же надо как-то подсвечивать свой путь. Это что такое, что это за пятно? Здесь кто-то был. Здесь у кого-то кровь носом пошла, по всей видимости. Он здесь наследил, тут наследил. Сюда подошел, наследил, но никак не мог остановиться, да? Так, что это у нас такое? А это у нас салфетки. Тут он, видимо, пытался вытер, вытереть кровь. Так, ну ладно, этого паренька мы оставим в покое. Что у нас здесь? Активировать. А, это я свет включаю, выключаю. Прикольно. Так, есть что поесть? Нет, нет, ничего поесть. Не дают мне открыть даже холодильник. Какая-то записка. Записка Бенг, бен, бен, так, какие имена-то, Ю подробнее, отмена, так, на Ю посмотрим, так, не могу я посмотреть почему-то, так, может быть, в инвентаре как-то это можно сделать. Собственно, вот наш инвентарь, это наши предметы, которые мы можем с собой таскать, здесь у нас оружие и предметы, которые, наверное, соответствуют, цифры соответствуют клавишам на клавиатуре, кто, естественно, играет с клавиатуры. Так, что ж, смотрим дальше. Так, я же не весь дом еще обследовал. Смотрим в следующей комнате, что у нас полезного. О, как раз стол накрыт. Чаевничать собирались, наверное, хозяева. Как мы видим, предметы у нас здесь всякие двигаются. Физика есть. О, у меня же фонарик есть, точно. Замечательно. Так, что-то здесь вроде показываются, какие-то есть штуки, но я до них дотянуться почему-то не могу. Так, давайте посмотрим, что у нас за этой дверью. Ух ты! Это, так я понимаю, спальная комната. Какое там время на часах? 0 часов 0 минуты, и подмигивает оно так странно. Кто-то забыл... Поставить будильник. Кто-то очень любит поспать, я так понимаю. Так. Что мы тут берем? Кожаные туфли. Кепка с козырьком. А вперед зеленый с коричневым чем-то там. Фейерверк. Ну да, фейерверки нам как раз кстати. Чтобы э, уже радоваться начинать. Так, доза адреналина. А сигнальная шашка. И простая аптечка. Так, так, так. Готово. Что готово? Нет, надо же взять все. Так, смотрим, что у нас в инвентаре добавилось. А Интересно, где у меня моя одежда, я же взял какие-то ботиночки, а как мне э, на себя их надеть? Так, навыки, журнал, профиль, эмоции, команда. Это, я так понимаю, мой прогресс, мой уровень развития. Так, это мои какие-то эмоции, да, я так понимаю, можно что-то здесь сделать, можно станцевать. Как-то можно посмотреть, как это выглядит? А? Я бы станцевал сейчас, что ли? поприветствовал. Стоп. Эмоции. Есть эмоции, но я не знаю, как их использовать. Наверное, их надо открывать. Вот на этой колесике я тоже жа жампаю. Вроде ничего не происходит, друзья. Никаких а, определенных действий мы не наблюдаем. Так, голова. А, голова, длинный волос, черная бандана. Это мой типаж. А, вот эта кепка, которую я сейчас подобрал. Вот они здесь появляются, я так понимаю, предметы, которые мы находим. Так. Можно совсем лысым сделаться. Вот так вот будет он выглядеть ладно, пусть будут, пусть будут, небольшие волоса у нас, так даже интереснее. Так, что ж мы совсем-то так. Профиль, давайте смотрим еще, что у нас есть. Одежда, очечки. Кстати, очечки, кстати, были очечки, когда я его настраивал, а сейчас меня их сняли. Вот гады. А. Так, значит, смотрим лицо, раскраска. Ну, в общем, ничего нет, вот кроме кепочки, да? Ага, цепочка золотая, можно ее снять. Так, куртка коричневая. Так, ну это у нас по умолчанию было. Рубашка, штаны. Я, по-моему, еще какие-то боты же взял, да? Перчатки без пальцев, и можно их снять. Запястье. Браслет фестиваля красный. Наставим. И вот они, кожные туфли. Опа! Вот это мне больше нравится. Такие туфельки оставим, наверное, да. И смотрите, у них, по-моему, есть какие-то резисты. Сопротивление урону от взрыва. Да, я вот смотрю, вот здесь полоска. Это неспроста. Естественно, мы одеваем данные туфельки. Так, смотрим, что у нас по журналу. Так, предмет обучения, статистика. Так, обучите дом, чтобы найти что-нибудь. Это понятно. Мы, мы, мы это выполняем. Задания, предметы. Так, что у нас тут? Ясно, тут, наверное, когда будем мы собирать, будет у нас здесь все отображаться. Статистика. Всего опыта 200. Расстояние 256 метров. Нагуляли мы немного основные элементы управления. Отметки на карте. Это у нас такой мини-гайд. Для нуждающихся Ну ладно, мы будем по ходу действий все постепенно разбирать и Здесь у нас есть навыки, которые мы будем открывать, я так понимаю, в процессе, когда мы накопим какой-то опыт И наш инвентарь, и, собственно, друзья, вот она карта Карта, я вам так скажу, ну, по крайней мере, отсюда выглядит не совсем-таки маленькой Вот этот участок, который сейчас выделен, он сам по себе, мне кажется, большой Вот тут мы находимся, вот тут, в этом месте так, ну, с виду она не маленькая, а тут, смотрите, еще целый остров. Так-то, если отсюда смотреть, она кажется немаленькой. Ну, давайте посмотрим, что она представляет из себя на самом-то деле. Ну что ж, хватит смотреть в карту, время идет, надо уже делать какие-то дела. Сохраниться мы, как видите, не можем почему-то. Наверное, здесь опять какие-то есть точки сохранения определенные. Так. Заходим в другую комнатку, смотрим, что же у нас здесь есть. Давайте попробуем, закроем дверь и прошарим каждый уголок. Нет, здесь тоже пусто. Ну что ж, выходим. Так, а где мой фонарик? А, вот он. Я уже я уж думал, фонарик-то я потерял. Нет, не потерял. Кто ж у меня его? Никто не отбирал. Так, идем дальше. Здесь явно была какая-то битва. И здесь остатки какого-то непонятного иноземного или инопланетного или непонятного вообще какого существа. Это какой-то, я не знаю, механический, э, механизм какой-то, механический человек, даже не человек, а что-то механическое, друзья. Кто-то в шахматы пытался за замутить портечку, и их тут, я так понимаю, врасплох застал вот этот вот упырь, который всех, собственно, и раскидал. Так, он указывает мне на э, револьвер, это у нас наш наше первое оружие, подсветочка работает, кстати, да, когда мы берем пистолет. Это очень хорошо. Ну, также на стандартные способы прицеливания. Это ПКМ, выстрелы, я так понимаю, ЛКМ. Левая кнопка мыши. Так, телевизор не работает. Но главное, есть у нас пистолет. И что же мы? Не сходили еще на второй этаж. Давайте обыщем весь дом полностью. Чтобы каждый уголок прошарить конкретно. Второй этаж. Ой. Здесь нет никого, здесь. Здесь тихо и спокойно. Возьмите бинокль, пишет мне. Хорошо, взяли бинокль. Обыщите дом, чтобы найти что-нибудь полезное. И смотрим, это на нас сумочка. Здесь у нас аптечка, доза адреналина, отмычки из шпильки. А, есть кожная косуха, друзья, и высокие кроссовки. Вау, круто. Ну, давайте посмотрим. Давайте заранее приоденемся сразу. Так, вот так у нас можно сразу же выйти на улицу. Там стоит машина с мигалками. Стало быть, тут, наверное, где-то бродят люди э, в форме полицейской. Но мы сейчас это будем постепенно исследовать, друзья. Так, для начала... <coughs> Прошу прощения. Для начала давайте посмотрим, что у нас там нового. Так, в инвентаре у нас бинокль, значит, есть, да? <coughs> что такое? Так, э, бинокль мы ставим на клавишу, э, наверное, 7. Тут же можно поставить, я так понимаю, да? Да, то есть буквально перетаскиваем, все элементарно и все просто, на клавишу 7, отмычки, не знаю, насколько это пока важно, а, думаю, аптечка по-любому пригодится, пусть она будет на клавишу 6, да-да-да, так, смотрим, это у нас доза адреналина, давайте ее на клавишу 5, или она не ставится почему-то. Почему она не ставится на клавишу 5? Выбросить предмет и отмена. А почему? И нахрена тогда мне нужна эта доза адреналина приводит его в чувство. А, все понял. Это у нас когда, значит, наверное, союзника вырубает, мы применяем, скорее всего, вот эту вот дозу адреналина, чтобы его, так сказать, поднять на ноги. Так, дальше смотрим отмычки со шпильками. Из шпильки а, тоже нет возможности поставить быстрый слот. Ну да ладно, два а, предмета мы уже поставили, а это уже хорошо. Давайте посмотрим а, в бинокль, да. Так вот у нас, значит, пятерочка, это у нас аптечка Нам она пока не нужна. И вот он, наш бинокль. Давайте глянем, что там у нас за машина такая. Кстати, да, ребята, увеличивать тоже можно. Я так вижу, да, полицейская машина стоит, но походу там какая-то была заварушечка. Я смотрю, там, похоже, такой же э, остатки от такого же робота, которого мы нашли здесь в прихожей, валяются. И, наверное, я скажу туда и проверю. А тем временем, как видите, у нас светает, да. Здесь есть динамическое обновление дня и ночи. А это не может не радовать. Ну, в принципе, во всех выживалках у нас есть подобное. Что это такое? Я могу выключить свет? И включить тоже, да? Так, назвался, э, назвался груздем, полезай в кузов. Мне сказали. Да что ты что? Кто это такой умный? Так, зайдем сюда, посмотрим. Обязательно все уголки обшарим. Ох ты! А если бы я сюда не зашел? У нас бы патронов не было. Что ж, берем экспансивные патроны калибра 32. В общем, берем все, друзья. Это нам пригодится. Как следует надо все обшаривать. Так, бинокль. Так, а на что у нас оружие, интересно? 1, 2. Нет, не работает. А это что такое? Это что у нас такое? Блин, как, как навести-то? Что-то я как-то навожу, непонятно. Е активировать. Это у нас свет. А это что? Почему я не могу взять? А вот, поближе надо подойти просто. Добыча. А что за добыча? Я хрен его знает. Ну, похоже, было на аптечку. Так, это у нас типа зеркало. Так, ну что, выходим тогда отсюда. Что нам здесь делать? Пойдемте в эту дверку зайдем. Оп, тут у нас какая-то типа веранда, да? Комната-веранда. А на что оружие-то? А, на троечку, ребят, оружие. Так, тут у нас что такое? Газета. Подробнее. Ю, это подробнее. Так, а как подробнее? Не пойму. Это, скорее всего, где-нибудь в журнале, да, у нас все отображается. Задание. Так, посмотрим, найдены патроны в полицейском... Найдите патроны в полицейской машине, обыщите дом. Это у нас галочки стоят. Предметы задания. Вот, на записке Бенкта. Мац, мы пытались дозвониться тебе домой, но ты, наверное, сразу побежал на станцию, как только услышал сирену боевой готовности. Готовности немножко не так. Я понимаю, у тебя и так дел по горло, но если ты найдешь это письмо, знай, что у нас с мамой все хорошо. Мы поедем в деревню и переждем там. Береги себя, мама и папа. Какое милое письмо. Так, дальше. Следующая газетка. Газет за пятницу, 10 октября. Заголовок на первой странице. Берлинская стена пала. Да. Многообещающее заявление. Так. Ну что ж, давайте, ребятки, выходим, наша задача дойти до машины везде 0 часов 0 минут, почему-то у всех стоит, они что, все тут это, любят долго поспать, что ли, из, из, из, из, из, из этой семьи, РС, а где что включается, не вижу, так, я не понял, как здесь работают выключатели, на самом деле, вроде щелкаю, а ничего не происходит, ну что ж, спасибо этому дому, пойдем, как говорится, к другому, нам здесь больше делать нечего, ха, тем временем у нас, смотрите, как расцвело, да? Заходили, был, было темно. Так, давайте я еще под... проверю вашу вот тут тут вот закрома. Мне кажется, здесь тоже что-то интересное можно найти. Нет? Посмотрим. Ой, это я нечаянно сделал. Так, смотрим. Да, вроде бы нет. А если ящики все как следует потрясти, можно тут нет? Нет, я вижу здесь ничего полезного, а, к сожалению, нет. Ну что ж, закрываем. Уходя, как говорится, гасите свет и закрывайте двери. Ну что ж, калиточка. Можно открыть калиточку. А здесь что у нас такое? Я думал, здесь какой-нибудь люк от какого-нибудь подвала. Но нет, друзья, туда зайти невозможно. А, кстати, по лестникам можно карабкаться? Вот вроде же лестница у нас, да? Но нельзя, к сожалению, по ней забираться. Так, топливная бочечка. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас там в полицейской машине. Мне прям интересно стало. Ага, так, 8 патронов и 21. У нас, у нас, к счастью, у нас есть боезапас на случай вдруг какой-нибудь войны. Так что, так что, оп. Опять у нас этот а, механоид странного происхождения. Что мы смотрим в нем? Есть малый топливный элемент, а, малый блок МИ. И, естественно, об, оболочечные патроны калибра 32. Ну что ж, берем все. Правда, не знаю, на самом деле, для чего некоторые предметы нужны. А, можно ли тут на, на, на машинах кататься? Тоже я пока не в курсе, друзья. Так, смотрим, что у нас здесь. Ох ты! Это я вообще удачно зашел. Целые Кузов патронов. Так, сигнальная шашка и баллон со взрывоопасным газом. Пока берем все, пока у нас инвентарь наш позволяет, друзья. Так. Ох ты, сумочку-то я забыл. Ага. Так, да, кстати, по поводу одежды-то. Я же в прошлый раз не экипировался, а у нас она появилась. Ну что ж, смотрим. Надо нашего металлиста уже преобразить как-нибудь, да, и посмотреть. Так, я знаю, что у него есть рубашечки. Рубашечка вот такая есть, которая нам дает... Опять-таки, резист, сопротивление огню, белая рубашка. Ну, ладно, пусть будет футболка, потому что здесь ничего не меняется. Мне больше нравится футболка, чем эта рубашка, как она смотрится. Куртка у нас точно появилась, это я помню. Хотя, ага, вот, кстати, видите, можно выбирать. Есть куртка раз, а есть куртка номер два. А, ну, то есть, это просто изначально мне ä, уже дали выбрать. Но здесь снижение шума. А здесь, к сожалению, ничего, поэтому мы выбираем то, что с резистами, с определенными. Это нам будет только на руку. Так, дальше смотрим: рубашка, штаны. На штанов у нас ничего нет. Руки. Я вот что-то не помню. Вроде что-то я так много всего набрал, а по факту ни хрена. Кроссовки. Ага, можно тоже поменять же кроссовки. А туфли нельзя. Сопротивление урону. Так я тогда, если урон у меня от пуль, я лучше Ладно, пусть будет от взрыва. Мне кажется, это тоже по... Нет, лучше сначала от пуль. Я думаю, взрывов у нас не так много будет, чем пуль. Пули будут чаще в нас летать, поэтому лучше сопротивление урону от пуль будет у нас пускай. Так, дальше смотрим, что у нас. Так, это я смотрел, тут ничего нет. Куртка, шея. Цепочка. Так, раскрою. Это у нас тоже ничего тут нет. В общем, все, в принципе. Кепочка, длинные волосы. Нет, ну, все, тут, все по стандарту. Ладно, я думал, мне можно уже приодеться как-то получше. Оказалось, нельзя. Ох ты, тут даже можно другие двери открывать. Смотрим, что у нас еще есть в этой машинке. По максимуму ее обшарим. Это что такое? Деталь какая-то отлетевшая, что ли? А, это столб просто. Это просто столбик. Так. Так. Вроде все прошарили, а капот, если открыть капот, нельзя. Так, ну что ж. Какая наша основная цель? Машинку я обшарил. Какое наше задание? Хотелось бы узнать журнал. Задание. Рассвет. Найдите и уничтожьте врага. Ох ты! Да, непростая задачка. Я думаю, что враг меня сам найдет, если я буду здесь шариться. Так, давайте пока сходим вот туда. Почему бы и нет? Что-то врагов-то я особо пока и не вижу. А может они очень скрыто действуют, действуют и где-то сидят в засаде? Так, осторожней. Небольшой какой-то пролаг был. Странного происходит. Так, значит, идем и смотрим, друзья, во все нычки, так сказать, заползаем. И ищем, вот, полезные вещи. Что мы здесь видим? Отмычка из шпильки, доза адреналина, сигнальная шашка и фейерверк. Так, а если привлечь внимание с помощью фейерверка, что мне мешает это сделать? Давайте попробуем. Давайте, друзья, веселиться так веселиться. Что мы тут грустить, что ли, пришли сюда? Так, фейерверк. Этот фейерверк способен перегрузить у машин цепи, отвечающие за обнаружение угроз. Ну, это типа граната, что я так понимаю? Сигнальная шашка, которую машины расценивают в качестве цели. Приманка среднего радиуса действия, высокой эффективности. О, вот это, мне кажется, подойдет. Так, главное не забыть, на 6 это аптечка, на 7 это бинокль. А вот это у нас типа тоже гранаты, которые перегружают у машин цепи, я так понимаю. Выводит их а, частично из строя, да? Так, это у нас что? Баллон с сжатым запасным газом при уничтожении носит высокий урон окружающим объектам. О, мы можем в принципе положить баллон, а, положить шашку, привлечь внимание, выстрелить по баллону и бабахнуть как следует, да? Так, давайте попробуем. Хотя ладно, я думаю, баллон мы оставим на какие-нибудь более серьезные ситуации. Так, ну что ж, как привлечь врага? И где вообще враги? Так, где у нас сигнальная шашка наша? На пятерочку. Откуда можно врага привлечь? Что-то все в тумане, не пойму. Так, а как? Пользоваться шашкой. Так, давайте попробуем, привлечем внимание. Далеко нет у нас кинет. И? Привлек я кого-нибудь? Нет? И? Да, много кого я привлек, смотрю. Прям офигеть, сколько набежало. Так, ну что ж, ладно, идем дальше. Так, ни одного врага я не вижу в округе. Прям таки ищу, ищу, стараюсь, как видите, и никого здесь. К сожалению, нет. Ну, давайте продолжаем обыскивать, значит, все попадающиеся на нашем пути объекты. Так, вот тут то что у нас есть? Тут у нас будка закрытая. Тут я ничего такого не вижу. Так, дальше смотрим. Какой-то мне показалось звук, я услышал, нет? Что-то мне казалось здесь кто-то. Кто-то чего-то. Так, давайте-ка я машинку вот эту тоже обшарю. Я знаю, что здесь в авто есть что-то полезное. конкретно так, багажник пуст. Так, внутри у нас ничего нет. Куда все сбежали-то, я не понимаю. что тут тотальное истребление, что ли, было, или что? Прям все разбежались куда-то. Что я на машину, в машину не могу сесть. Взял бы да поехал. Че пешком ходить? Так, кстати, ребят, можно присесть так же э, точно, как в обычных, во всех шутанах. На control, на shift это у нас бег. Смотрим, что у нас в этой тачке. Так, так, никого, ничего. Ага, я вижу в багажнике что-то есть. Замечательно, ой сколько тут всего, так давайте смотрим К Картечный патрон 12 калибра, э оболочечные патроны калибра 9 мм, замечательно, все берем Так, здесь, ух ты, ввязанная шапка с желтым и черным, желтая с черным И опять множество всяких фейерверок, сигнальных шашек и так далее, шрам какой-то, а это что такое у нас? Давайте будем разбираться, друзья. Играю в игру совершенно первый раз. Не знаю много, что здесь за что отвечает. Так, смотрим. Тут нас можно? Нет, зайти Здесь у нас, по-моему... не. А, да, есть. Можно, можно дверь открыть. Да, ребятки, обшаривать желательно все возможные закутки, которые вы находите, так как здесь можно найти много всяких плюшечек. Так, ну что ж, оплавать наш персонаж умеет? Или он ходит по воде? Нет, по-моему, вообще доступа, э, так сказать, в водяные просторы нам здесь не предоставили Ну что ж, ну ладно, в принципе, это не критично Так, патронов я набрал, значит, смотрим, сколько у нас там чего Так, так, так, что я взял еще? Ну, патроны, это понятно, патроны можно вообще отдельно как-нибудь отложить Чтобы они все прям были э, в отдельной, э, так сказать, линии друг с другом Вот так вот, да, дальше у нас какие-нибудь сигнальные шашечки аптечки, аптечки кстати ох ты, они вот так даже стакаются то есть у нас тут отдельные слоты получается для предметов, здесь у нас отдельно, да, ну, как видите немножко недоработано, то есть каждый раз приходится их сочленять да, немножко неудобно на самом деле, вот это для чего малый блок аккумуляторных батарей, попадание в который активирует электромагнитный импульс вот оно значит для чего это нужно а я-то думал, эта штука подойдет для какой-нибудь машины куда мы вставим и поедем, ну ладно Вставлять мы будем где-нибудь а в другой раз. Так, значит, смотрим, что это такое. Малый, малый топливный элемент да, с демонтированной, уничтоженной машиной можно использовать в качестве взрывчатки или разместить на земле и подстрелить. Ну, то есть, это что это? Это типа граната или что? Не знаю, будем пробовать. Будем пробовать, пока еще не совсем понятно. Так, ну что ж у нас там по а, нашим, так сказать, удеяниям. Кожные туфли. Понятно. Я, по-моему, что-то брал вроде. Вот, по-моему, лицо. Раскраска, шрам. Ох ты, на лице появился шрам. Да, так будет пожестче, наверное. Так, смотрим на голову. Вязаная шапка. Ага. А какие-то резисты у нее есть? Вообще ничего нет, но прикольно выглядит. Ладно, раз это не влияет ни на что, пусть будут волоса. Так, дальше смотрим. Не-не-не, пусть будут волосы, говорю. Так, что-то я еще брал. Так, цепочка, куртка, ветровка. Ветровка нам не дает ничего, но смотрится прикольно. В таком стиле, да? Ну пусть лучше косуха будет, я так понимаю, здесь у нас есть сопротивление. Да-да-да, снижение шума. Так, рубашка заправленная, я смотрел, не понравилось. Штаны, джинсы. Резисторов никаких нет, но пусть лучше туда будут рваные джинсы. Так, руки... Запястье, обувь, ко... Так, ладненько, ребят, не будем долго задержаться. Я уже и так тут задержался изрядно. Наша задача это найти себе врага и уничтожить его. Так, здесь у нас что такое? Какие-то звуки странные слышу. Опять рюкзачок. А вот это, кстати, что такое? Что-то я не успел проверить. Что это за пудра какая-то? Или что это такое? Красная молния. А, это скорее... А, это все понял. Я... Да-да-да. Это у нас элементы, так сказать, настроек, да, небольшие нашего персонажа. Ну-ка посмотрим, лицо, раскраска. Да-да-да, вот красная молния я взял сейчас. Есть шрам, есть красная молния. Да, я буду красной молнией. Вот так вот даже круче будет. Как раз под мой рокерский стиль. Я же выбрал рокерский стиль. Так, дальше идем. Смотрим, что у нас есть дальше. Ага, это что такое? У меня появилась индикация движения. Где-то в той стороне, как видите, да? Вот видите, на экране возле прицела у меня появилось. Это значит, что где-то... Вы слышали? Что это было? Тихо. Ух ты! Кто это такой? Опа! Он еще и стреляется, гад такой. Получай, гад. Да вы видели его? Он, по-моему, еще не помер. А я, я, типа, другое внимание привлек. Или нет, не привлек. Похоже, похоже, враги-то полезли, я смотрю. Так, идите по дороге, чтобы найти безопасное место. Вы видели, да? Индикатор появляется, когда тебя обнаруживают. Но оно, в принципе, и логично. Что это? Ты откуда нарисовался-то вообще? тебя ж там не было. Так, можем из них патрончики брать, пополнять свой боезапас. Так, вы видели там еще, да? Ну, видите, отображается на значочек. Так, пойдемте проверим. Как привлечь внимание. Я так понимаю, он меня сейчас заметил, да? Оранжевый, это когда замечает цель тебя. Так, а если привлечь внимание? Я же могу привлечь внимание? Давайте попробуем. Ну? Привлекайся. Ты где, гаденыш? Ух ты! Он меня, по-моему, быстрее заметил. видели, да? Осторожнее, аккуратнее. Ага, я за остановкой. Так, что-то я не могу понять. Попадаю, нет него. Вроде попадаю. Еще что-то кого-то привлек. Их тут вообще, по-моему, много. А до этого вообще никого не видно было, да? Так, смотрим, смотрим тихонечко опасные а еще по моему там кто-то есть а по дороге-то куда мне сказали идти-то лучше так давайте на карту глянем куда мне нужно идти в безопасное место есть какие-то здесь знаки опознавательные так 2 2 4 километра поселения так, давайте глянем в журнал. Идите по дороге, чтобы найти безопасное место. А теперь вы вооружены, сможете постоять за себя. Было бы неплохо найти кровь и безопасное укрытие на случай, если дела пойдут плохо, примут плохой оборот. Эта дорога должна вывести к вас к цивилизации, где можно найти людей или в крайнем случае спрятаться. Так, я понял. Мне нужно двигаться, значит, вот туда. Наверное, да, туда. Если я все правильно понимаю. Нет. По дороге, значит, мне на обратно нужно. Это к воде я пойду, да? А где безопасное место-то? Ну, тут вот ближайший город это вот поселение. Может быть, его стоит поотслеживать, да? Так, а если я буду отслеживать, у меня будет указываться? Это? Да, ребята, вот видите, у нас на радаре отслеживается. Так, это дом у нас показывается также. Так, это что у нас? Добыча оружия. Что это было сейчас? А, это у нас показывается место, к которому мы подошли, да? Так, я все никак не могу определиться с карты. Сейчас давайте еще раз гляну. Как называется это место? И Итервик. Ага, я понял. Вот тут есть тоже какое-то а, у нас а, у, у воды. Вот давайте сходим туда и проверим. Дорожка нас должна вывести туда. Тропинка. Правильно хоть иду? Нет? Нет, по-моему, я неправильно иду. Надо будет а, в другую сторону идти. Ну что ж, давайте прогуляемся. Карта у нас здесь не маленькая, как я вижу. Блуждать придется достаточно долго. Меня немножко покоцали. Так, какую-нибудь траву я тут могу собирать, нет? Так, ну что ж, давайте, ребятки, идем дальше. Нам нужно двигаться. Стоять ни в коем случае нельзя. Так, в тракторе что у нас есть? Ух ты, даже в тракторе что-то есть. Смотрим. Так, у нас легкая куртка белая. Красная молния у нас есть. И аптечка. Так, показалось, это просто лучик света был. Я думал, кто-то ко мне сзади подкрался. Нельзя ко мне сзади подкрадываться. Так, фейерверк. Да, то есть технику тоже полезно обшаривать. Что-то в ней до всегда бывает. Вот у нас рюкзачок, пожалуйста. Аптечек здесь, короче, очень много. Ну, пока, я не знаю, пока тратить сильно жестко их не буду. Так, смотрим, здесь у нас джинсы и курточка. Да, то есть, ну, пока у нас ресурсов, я так понимаю, очень много всяких разных, разнообразных. Так, на переднем сиденье, по-моему, проверили. Все, на заднем ничего не. И нет. Так, здесь у нас невозможно ничего открыть. Здесь, в принципе, тоже. Ну что ж, идемте тогда туда, дальше. Через забор перепрыгнуть я не могу. Вроде забор, кстати, небольшой. Так, полуоболочные патроны, дробовые патроны. Ну что ж, идем дальше. Идем, друзья, дальше. Моя цель это выйти сейчас вот сюда на побережье, где здесь какие-то находятся тоже здания, домики. Их обследовать. Надо обследовать здесь все, чтобы, так сказать, по максимуму... Укомплектоваться, экипироваться Кто-то есть там, нет? Так, у меня же есть бинокль Можно через бинокль посмотреть Вроде никого не вижу Вроде бы пусто Вроде бы чисто Так, ладненько, идем Точно никого нет? По-любому, мне кажется, что кто-то за мной наблюдает из кустов Стоит мне только выстрелить, сразу же появится По-любому, так, ну ладненько, идем можно здесь подкат. А, все понял, ребят, вот как эмоции у нас можно делать. Школьный танец. А, вот так вот, ребятки, танцую специально для вас, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, там все дела и так далее. Вот так вот мы танцуем, хорошо. <laughs> Плеер танцует школьный танец, нормально. Да, и также другие эмоции. Это у нас что такое? Танец робота. <Chainucky> да, эмоций, конечно, здесь завезено немало. Вот такой у нас танец. Станцуем пока светло. Ночью надо танцевать, а мы днем хреначим так. Это мы поревестуем, рукой просто машем. Так, это у нас что, это? этот сос-сигнал подает указывающий жест. Типа, да, то есть туда показать можно. Это на что, это тоже танец. Но у него, по-моему, в арсенале больше танцев, чем всяких полезных штучек. Это у нас радостный танец, это у нас хип-хоп. А где хэви-метал танец-то? Танец из 90-х, танец робота. Так, ну ладненько, идем дальше. В общем, хорош уже танцевать. Серьезные дела делаем. Так, смотрим, что здесь у нас есть. Ага, взрывоопасный баллон. Так, берем все и уходим отсюда. Здесь что у нас такое? Простая аптечка. И все. Ну да, здесь особо ничего такого нет. Я так понимаю, нам все-таки, по большому счету, надо двигаться к большому поселению, да? Ну давайте так и, так и сделаем. Не задерживаться. Здесь. Задерживаться здесь смысла, думаю, нет. Так, ну что, по побережью, если пойдем, куда он нас выведет? Наша основная цель тогда это. Так. И Бахальмен, это у нас, наверное, название этого участка. Вот здесь какое-то поселение, типа крепости. Вот давайте попробуем вдоль берега прогуляться. А вот это у нас красным, это дорожки. То есть, в принципе, я недалеко от дорожки нахожусь. Можно пойти по дороге, а можно пойти и по кустам. Так, тихонечко. Ну так, когда меня заметят, сразу же будет понятно, что меня заметили. Главное в этот момент не облажаться. Так, я ухожу все глубже в лес. Темный дремучий лес. И где-то вшастают роботы в лесу. Так, ну думаю, да, по дорожке будем направляться в ту сторону. Это нас приведет рано или поздно к нашему, так сказать, убежищу посерьезнее. Но пока я вроде вижу, что убежище мне в принципе не нужно, потому что справляемся мы со всеми... На пустующими угрозами. Так, тут у нас что такое? Что-то у нас здесь такое, а? Надо, мне кажется, проверить подойти. Давайте посмотрим. Что тут у нас? Тоже роботы были? Мне кажется, роботы откуда-то наблюдают за мной. Так. Постоянно сби сбивает их. Очень часто, я смотрю. Так, что это такое у нас? Какие-то заметки. Новое задание. Письмо, адресованное охотнику. Охотнику, жившему в местечке. Так, идите по дороге, чтобы найти безопасное место. Отошел я письмецо, значит, какое-то. Здесь у нас то же самое, что мы уже находили. Так, давайте-ка почитаем, что там за письмецо мы взяли. Сейчас сначала все обшарю как следует. Так, можно же открыть? Тогда можно. Так, рюкзачок мне тоже надо обязательно обшарить. Вот, то есть курточки всякие. Интересно, они мой инвентарь не засоряют, нет? Вроде бы нет, они складываются все вот сюда, вот где у нас профиль. Где у нас разные, так сказать, вещи. Ух ты, есть сопротивление урона от пуль. Сопротив... Снижение шума, сопротивление урона от пуль. Так, а если, а если выбрать красную? Так, Ле ле летняя куртка белая, кожная косуха Так, ну что ж, я выберу летнюю куртку Тогда у меня будет сопротивление урона от пуль Снижение шума Мне кажется, это не сильно критично Сопротивление огню Есть куртка в стиле хип-хоп Такая вот желтая сопротивление огню Сопротивление урона, а если два? Ну, то же самое Пускай будет красная Пусть меня видят все Так, смотрим дальше, рубашка Футболка хаки есть Снижение шума, вот мы ее и выберем Так да, то есть выберем именно ее. Джинсы зеленые есть. Сопротивление урона от взрыва появилось. Так, вот мы их и выбираем. Да, ребят, надо обшаривать то снаряжение, которое вы находите. Оно дает незначительные, но бафы. Так, туфли у меня есть. Так, ну что ж, продолжаем. Идем дальше. Так, а как... Я же задание взял. Давайте посмотрим. Навыки, эмоции, инвентарь, карта... Журнал, задание, охотник а. Так Кто это? Ох ты Их там что, двое сразу что ли? Они что, пачками ходят? Пока меня вроде бы не видят Мне куда-то бы укрыться От них подальше Сейчас, тихо-тихо Тихо-тихо Тихо Вот они, вот они, видите? Они меня похоже запалили, да? Сейчас они начнут меня стрелять. Тихо. Да, блин. Аккуратнее. Я вот за деревцем сейчас спрячусь. Ой, откуда? Откуда, ребятки? Вы откуда набежали-то? Черт, где моя аптечка? Так, принять надо аптечечку срочно. Петляем, петляем. Мансовать надо, мансовать. Что-то их там много так вообще набежали прям. Несколько штук аж сразу. Тихо. Тихо, тихо. Убежал я, нет? Какие шустрые, а, ребятки? Черт, когда их много, прям вообще становится не по себе. Мы тем временем куда-то забежали опять дальше в лес. Чем дальше в лес, тем больше дров. Так, так, так, блин, какие шустрые, а, их там трое, по-моему, было. Сразу же окружили меня такие, пока я, значит, пытался прочитать задание. Успешное отступление, уровень. Так, то есть мы благополучно ушли и нам за это дали уровень. Ну что ж, ну не уровень, а просто прогрессию мы немножко увеличили. Так, я вообще что хотел-то? Я хотел глянуть, друзья, что там мне за задание дали. Подробно почитать. Охотник, найдите дом Бьер... Бьер... Бьер... Бьер... Бьерк... принадлежащий охотнику. А как его отследить? Так, убежище это понятно. Что мы... нам нужно искать? Охотник. А, нужно найти дом. Дом, друзья, ищем. Так, ну, раз мы здесь вот по пути его нашли, я так полагаю, что, возможно, вот этот дом э, и будет домом, да, Бьерк, Бьерк но с, какие здесь сложные слова, друзья, Бьерк Нескоген, сложно, на самом деле, прочитать. Так, давайте дальше идем по этой дорожке, я думаю, мы на верном пути и мы сейчас придем именно к этому дому, которое а, у нас, так сказать, по квесту идет, да, а квесты я люблю. Давайте смотрим. Главное не нарваться на этих механоидов. Да почему? У нас оружие есть. Какое-никакое, но оружие... Так, аптечку бы еще заюз надо. Ну ладно, я так понимаю, аптечка где-то около 30 хп дает. Вот. Мне пока, думаю, нет, воз... нет такой необходимости. Найдите полезные припасы в доме охотника и вокруг него... А, я так понимаю, мы пришли. Вижу, вижу этих механоидов. А раз, два, трое? Их там трое? Ну-ка, давайте-ка взглянем. Может, как-то их можно помещать. Что это они делают? Они сканируют, ребята. Они, видите, они сканируют область своими вот этими штуками. Ну что ж, надо продвигаться. Что я могу сказать? Как? Есть здесь какое-то сохранение или что-то в этом роде? Так. Надо, короче, их как-то приманить. Аккуратненько. И бомбануть как следует. Сейчас мы провернем небольшую операцию. Heavy Metal называется операция. Сейчас мы сделаем здесь... Сейчас мы здесь шума наведем. Так, где у меня баллон мой? Как бы его выбросить-то? Так, поместить в ячейку можно, да? Вот сюда. Нет, не... Так, а если поместить все-таки? Поместить ячейку 4. Поместить... Тихо, тихо! Тихо, баллон вот сюда ставим. Все, пускай стоит. Так, теперь нам нужно срочно приманить... Так Приманиваем Что-то баллон исчез, нет, не исчез Что там за обстрел пошел такой Но это явно не по мне, это по той штуке Или по мне Ребятки, вы что, совсем что ли охренели? Вы что, меня видите, что? -то? Ни хрена, он как сильно бабахает оказывается Попадаю, нет? Вроде попадаю Тихо-тихо, чувачок Осторожнее, Не стреляйся! Да что ж ты какой-нибудь... Не попадешь тебя, а? Сильно бабахнул, но никого не взорвал. Тихо-тихо-тихо! Мансуй-мансуй! Да что ж ты какой неубиваемый-то, а? Ты терминатор, что ли? Где-то в кустиках спрятался, а? Аж ты же засранец-то, а? Иди сюда! Что ж я какой косой? На, получай, блин! Так, там еще у него друзья есть. Они уже, я так понимаю, на подходе, да? Где они? Выходите! Всем выйти из, трума, из Сумрака, где вы все? Так, что-то у нас тут... Нам надо патрончики из них собирать, потому что я и так сколько на него потратил. Где твои друзья? Ну что ты не то не стреляешь-то? Стреляй давай, давай стреляй, конь. Конь механический. Тихо, тихо, тихо, тихо. Что ты будешь делать-то? На, держи. Перезарядка. Так, ладно, ладно, манцуем, манцуем. Так, еще один готов, засранец такое. А. Постоянно мне хотят поднасолить эти твари Так, смотрим, значит, что у него есть Также патрончики, патрончики мы восполняем и насколько я знаю, там их было трое Есть там еще друж дружбанчик у них где-то этот механический И я сейчас с ним расправлюсь, благополучника Так, надо захиляться Потому что я смотрю, я немножечко здоровья растерял Аптечек, благо, у нас хватает Так, где ваш еще один дружок? Или он убежал за подмогой? У вас же точно трое здесь было Что вы мне голову морочите? Я же знаю, что третий где-то ходит рядом Лодочка Ух ты! Я могу все-таки плавать. Что это было? Это что такое было сейчас, друзья? Я не понял, что это какой-то бак, Меня просто-напросто выбросил. Вроде я в воду прыгнул. И вот так вот меня возвращает на место, откуда я могу продолжить. То есть в воде наш персонаж не чувствует себя как рыба. Скорее всего, как какое-то непонятное весло. Так, я, похоже, застрял в текстурках. Ну давайте, верните меня. Больше таких ошибок делать я не буду. Все. Пошли дальше. Да, с водой тут, конечно же, у них проблематично. Не доделали еще, ребятки, разработчики. Ну, баги бывают везде, особенно в играх только что рели релизнувшихся. Так, смотрим, что у нас тут за коробочка. Так и просит, чтобы я ее подошел и заюзал. Так, смотрим дальше. третий это ваш дружбан. Я же видел, что у вас трое было. Не обманывайте батьку. Или третьего просто разорвало от баллона, который находился, хрен он знает, на каком расстоянии. Да, друзья... Так оно и есть, то есть просто-напросто его откинуло сразу же, то есть не зря я поставил ту бочечку, она действительно сработала, а взрывная на самом деле волна большая была, то есть вы видели бочка где-то стояла здесь, баллон этот а, вот персонаж, это, то есть вражина здесь был в кустах, и его все-таки зацепило, и причем сваншотило сразу же, то есть это несомненно мне помогло, и пришлось воевать с двумя вместо трех противников. Ну что ж, сам себя не похвалишь, как сходишь, как обгадь, обгаженный. Продолжаем дальше. Что у нас здесь? Шарится, друзья, надо везде шарится Везде какие-то плюшки. Так, я нахожу, значит, полуоболочные патроны калибра 243. Для пистолета патрончики. В общем, много всего полезного, интересного. Так, нам говорят, что нужно обследовать дом. Дом охотника у нас по курсу. Мы его достаточно быстро нашли. Не пришлось где-то бегать. Главное смотреть периодически по карте и с помощью, допустим, сопровождающих нас в процессе записок мы можем выйти на какой-либо объект. А, Дравничок такой тут у него у охотника. Что ж мужик, смотрю, жил, Не это горе не знал, а тут на тебя роботы пришли и все тут испортили ему. Фонарик как-то тускло горит. Но фонарик, я думаю, ночью будет полезен, сейчас пока он, в принципе, нафиг не нужен. Так... Дальше, дальше смотрим. Тут мы все взяли. В основном, ребята, одни патроны везде попадаются. Патроны, это понятно. Но надо... Это что, такое, домик для, для собаки, что ли, такой крутой у него? Охренеть. У меня дом хуже, чем у собаки, этого охотника. Так. Наверху что-то есть полезное. Ну вот, полезные, так сказать, предметы нам обозначены вот такими вот мигающими штуками. Так. Я думал, тут отмычка пригодится, она нам не нужна. Так. Заходим, смотрим. В каждый уголок заглядываем. Что здесь полезного нам говорят есть? О, паньки. Вот это подгон. Вот это, друзья, я обожаю такие вещи. Это я удачно пришел. Спасибо всем, кто здесь проживал за такой подгончик. Как будто бы знали, что я сюда приду. Вот тут, кстати, свет работает. Раз. Два. Так, ладно, давай. За дело. То есть, мне нужно найти... А, Мое основное задание это найти место, где я могу уже как-то обосноваться. Оп. Опачки. Опачки. Это у нас по новый, я так понимаю, револьвер и прицел для дробовика. Для дробовика прицел. Зачем для дробовика прицел? Шорт побери. Я понимаю, если бы для винтовки прицел, но для дробовика-то зачем? Так, а здесь что у нас такое? А, это тоже свет. Я думал, здесь у нас что-то будет полезное. Ничего себе! Как нас здесь прямо счастливили-то, а? Дали нам такую пушечку. Так, как мне переключаться? Это у нас на 4 пистолет. Кстати, пистолет я уже поменял, что ли, что ли или нет? Вот он, пистолет. Но у меня, по-моему... Так, какой пистолет у меня до этого был? По-моему, тот же и самый был. Но у меня ржавый, как видите, да? А этот, ребят, видите, он совершенно новый. То есть мы видим, здесь есть урон. Есть скорость стрельбы. Есть его статусность. Смотрите, то есть здесь ветхая, а здесь просто изношенная. И смотрим по параметрам, но ну, я не, не вижу, что у них разница какая-то в параметрах, в их, да? Но я думаю, что это меньше будет клинить, ну, давайте поменяем. Да, то есть ветхой я оставлю, пускай она здесь лежит у меня в инвентаре. Да, друзья, новый пистолетик я подобрал, точнее, старый-новый, новый-старый. Так, а интересно на винтовку. Это же винтовка, а это, собственно, прицел для нее. И почему я не могу на винтовку навешать прицел? Я же, я же, по идее, могу это сделать, нет? Так, давайте глянем. Что можно сделать? Снять насадку, выбросить предмет. А какую насадку я могу снять? Так, это я могу... А, это я его разрядил. Поместить в ячейку. Так, не буду что помещать, а зарядить. А, вот так, ребят, можно его просто зарядить. То есть, наведя на него... Снять насадку, выбросить, и поместить в ячейку. Ну ладно. Не дает мне навешать на это ружье прицел. А я бы с это с удовольствием сделал... Но он мне пригодится, думаю, в будущем. Так, давайте идем дальше. Хватит уже здесь баклуши ушибить. А хотя нет, надо еще обследовать все комнаты. Потому что мы знаем, что в комнатах есть какие-то полезные для выживания предметы определенные, да? Так, ну я думаю, что уже мы неплохо так взяли. На всех часах 0 часов 0 минут здесь, здесь какой-то заговор. О! Это похоже то, что я... Да, друзья... Это то, что я думал. Это тот самый прицел. Представляете, как круто. Я нашел не только для дробовика прицел, но еще и для своего ружья, да? Так, вот. Этот компактный прицел э, с кратностью увеличения 1.4. Гарантирует подвижность и скорость. Отлично подходит для быстрого и точного наведения на подвижную цель. И вот так просто у нас происходит апгрейд. И теперь моя винтовочка. Вуаля! Так, а где она? На однёрочку, да? Теперь смотрите, ребят, наша винтовка с прицелом. Это просто охрененно. Это то, что я... Это то, что я люблю. Почему окна нельзя открыть? Почему? Было бы, если бы возможность открывать окна, было бы просто замечательно. Так, если их нельзя открывать, то их, наверное, можно выбить. Целую обойму угробил и, к сожалению, наше окно даже не разбилось. Оно просто потрескалось, но не разбилось. Ну ладно, это немножко печально с одной стороны, потому что нет, э, так сказать, воображения меньше ограничивает, короче, ваше воображение. Это дождь пошел, что ли? Охренеть. Еще и дождь пошел. Ну ладно, не беда. Ну что ж. Э... Вот такая вот, ребятки, порция небольшого прохождения от меня. Я надеюсь, вам понравилось. Что вы, ребятки, думаете по поводу данной игры, пожалуйста, пишите в комментариях. Конечно же, с удовольствием посмотрю, почитаю. Лично мне, на первый взгляд, эта жвалочка достаточно, ну, неплохо так зашла. И я бы, конечно, в нее еще хотел поиграть по возможности. Но этот момент зависит целиком, полностью, друзья мои, от вас